Здравствуйте, рад приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видеоуроке я вам покажу, как можно зашифровать папку с помощью небольшого скрипта. Давайте приступим, чтобы не затягивать данный видеоурок. Первым делом я создал на рабочем столе папочку, чтобы вот это у нас сегодня было видно, а мы ви занимались только данным видеоуроком. Открываем ее и видим пустую папку. Здесь нам нужно создать а, блокнотик. нажимаем правой кнопочкой, выбираем создать текстовый документ. Ну, давайте сразу переименуем блок. Открываем, вставляем туда код. Данный код вы можете найти на моем сайте, помощь с компьютером. Здесь вам нужно перейти на вкладку статьи, открыть скрипты и выбрать статью, как зашифровать папку. Открываем, и вот этот код мы копируем полностью наш текстовый файлик. Единственный нюанс, что нужно его немножко передактировать. Как вы видите, есть, здесь стоят кавычки в виде стрелочки. Вам нужно выставить стандартные кавычки. Это первое, что нужно сделать, чтобы у вас данный скрипт сработал. Второе, а, второе, это мы уже занимаемся изменением нашего скрипта. Во-первых, вы можете поменять название вашей создаваемой папки. В моем случае она будет называться MyFolder. Если мы поменяем его, она у вас будет называться, как вам будет удобно. Дальше мы а, меняем, а, например, текст, который у нас будет выдаваться при запросе на скрытие данной папки. В моем случае вот такой текст. Если вы хотите менять, то пишите любой. Если вы хотите написать его по-русски, то вам нужно будет вверху написать сменить кодировку. Для этого мы пишем SCSP 1251. То есть у нас при начале кодировка будет меня на 12.51, после чего русские символы будут читаться в командной строчке. Ну, давайте я вам все покажу. Например, мы вот это все уберем. Мы уверены, что хотите скрыть данную папку? Ну, так, например, напишем. Вот вы увидите, что у нас будет не карказябры, не иероглиф какие-нибудь, а все будет написано по-русски. Дальше мы а, смотрим. У нас стоит, а, что Y большой, маленький, N большая, N маленькая, без разницы. Это на учет регистра, чтобы у нас он и на маленький, и на большие не реагировал. Дальше мы проверяем уже пароль. Здесь мы также пишем, можем прописать любой текстовое сообщение, которое у нас будет сдаваться при просьбе ввода пароля. То есть в моем случае InterPassword. Давайте пока что так оставим. Ну вы можете поменять также. И дальше мы уже меняем, а, сдаем сам пароль. У меня в моем коде будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, если вы неправильно его введете, то у вас ничего не произойдет. А если вы ведете правильно, то скрипт сработает. Ну, по сути, остальное нам уже не так уж важно. Следующим шагом вам нужно изменить наш текстовый файлик и его преобразовать а, в BAT файл. Можете а, вы сделать двумя способами. Первый способ – это файл сохранить. Как выбрать здесь все файлы, изменить на BAT. Сохранили. Вот он создался. Второй же способ, это просто, если у вас имеется, показывается расширение, вы нажимаете переименовать, и здесь меняете вот эту часть на бат. И нажимаете файл. И нажимаете да. у ну, меня сейчас будет ругаться, то что у меня он похож. Так что я здесь не буду делать. После этого мы нажимаем первый раз на наш батничек. Он проверяет, имеется ли папка My Folder. Если нет, то он ее создает. Создал папочку. И давайте сюда, например, создадим всякие документики. Принесем вот этот. Ну, давайте Заменим. Ну, вот такой текст значит, будет. Все, мы принесли. Теперь мы хотим скрыть нашу папку. Нажимаем снова bad И смотрим. Как раз он у нас сделал это. Он нам поменял кодировку нашей командной строчки. И у нас по-русски все пишется. Вы уверены, что хотите скрыть данную папку? Y или N? Выбирайте. Нажимаем Y. Если нажмем N, то у вас ничего не произойдет. Если нажмем Y, то у нас должно... Вот опять ругается. TotalSkills и разрешаем. И сейчас папочка исчезла. Все. То есть папка получила атрибут скрытый. И чтобы его открыть, надо или поставить расширение, показывать скрытые файлы, или запустить снова наш батничек. Запускаем его. И у нас он здесь уже выдает интерпаспорт. Ну, также кодировку он, срабатывает кодировка, такая вверху находится. И предлагает ввести нам пароль. Если мы введем пароль неправильно, например, 1234, у нас ничего не произойдет. Если мы введем пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, на котором мы указали, у нас должна появиться наша папочка. Как раз она снимает автоматический атрибут скрытый и показывается. Как вы видите, вся информация, которую мы кидали в эту папочку, она здесь будет. Вот так легко и просто. То есть, если вы захотите снова скрыть ее, вы просто сможете запустить этот батничек. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получилось в данном видеоуроке, то задавайте под комментарием видео, постараюсь вам помочь и разобраться с вашей проблемой. Если у вас возникли другие вопросы, то вы можете задать как под любым видео на канале, так и на моем сайте «Помощь с компьютером», где для этого прям создана специальная категория. Вопросы. где любой поиск может создать вопрос, и на него с удовольствием я отвечу. А так, подписывайтесь на мой канал, регистрируйтесь на сайте, просмотрите видео, лайкайте видео, комментируйте видео, если, у вас, если оно вам понравилось. А так, спасибо и до скорой встречи.